Вот он, один из тех проектов в Дубае, который я не успел вам даже показать в обзоре, насколько быстро он был распродан. Но я здесь сейчас для того, чтобы успеть вам презентовать их новый проект. Посмотрите, вот здесь одним глазком заглянем. Это секретная пока информация, никому его не публиковали. В общем, здесь нужно записываться заранее, регистрировать свой интерес. Почему такой ажиотаж, Просите вы? Я объясню вам. Первое, это самый доступный прайс, ну, если не брать всякий шлак, который на рынке тоже есть, здесь цена от 500 тысяч дирхам за студию, есть еще и более крупные площади, но это, тем не менее, минимальный сегмент ценовой. Второе, это самая длинная рассрочка, на 6,5 лет вы можете взять рассрочку, и в следующем проекте будут такие же условия. И третье, это застройщик, который можно максимально при этом уделяют внимание наполнению вот на примере их прошлых проектов комьюнити качеству отделки вот, посмотрите у них даже библиотека гольф-поля и какие-то другие приколюхи есть в общем максимально наполненный проект а еще а еще мы сейчас позвоним в шоурум чтобы я вам показал какого уровня качества отделки кто нам откроет дверь заходим внутрь и вот это вся мебель и техника вот эти все прекрасные Фасады, давайте посмотрим повнимательнее Такие очень рельефные, фактурные Вот такая встроенная техника с двухстворчатым холодильником Короче, действительно, почему так восхищаюсь такими простыми вещами? Да потому что мало кто из застройщиков делает это в стандарте и поставляют это в полном комплекте Ну, посмотрите, например, здесь такие скрытые двери прачечные и гостевого туалета, сделанные, задекорированные как стеновые панели. Чтобы, э, ну, чтобы просто вам приятнее было жить, в конце концов. Здесь пройдем в ванную. А, да, по дороге посмотрим, как здесь выполнены фасады шкафов вместе с дверьми в одном стиле. И вы такую отделку не найдете, например, ни у Ямара, ни у других крупных застройщиков. Разве что дома нас удивляет интерьерами, но здесь несоразмерный уровень цен. Вы посмотрите, от 10 миллионов рублей за студию, хорошей площади и с кучей пирогов, включая там парковочное место и все наполнение, бассейн, спортзал там как это, воркаут зал для йоги, все это будет внутри, все это бесплатно вот, вот теперь уже есть чему удивиться и восхититься да? Итак, так, друзья, 15 марта будет старт нового проекта, о нем пока неизвестно ничего, как всегда держится в секрете до момента лаунча иногда мы слышим некоторые анонсы но здесь пока ребята держат в секрете даже локацию, единственное о чем они говорят с уверенностью, что проект будет не хуже, чем предыдущие, а наоборот более интересные. Поэтому на примере их прошлых проектов, вот этого вот Леванта, который находится в GVC, мы можем понять его локацию, да? Вот, кстати, GVC крупным планом на карте. Видите, это район с уже полностью созданной инфраструктурой, окруженной развязками, то есть вы можете выехать куда угодно. Здесь на территории района здесь Мол, несколько школ. Арджан, соседний район, более молодой, еще менее застроенный, но более симпатичный. Посмотрите, Здесь вот, например, находится этот сад Miracle Gardens, который я вам показывал. А, вот. Вот же схема района. Miracle Gardens. Вот это их предыдущий проект, это комьюнити большое, вот с этим прекрасным двором посередине И я снимал для вас обзор этого района, для тех, кто хочет посмотреть, как он выглядит, пожалуйста, ссылочка будет здесь в подсказке, будет в описании под видео я показывал там застройщика Валары, проект Винцитора Блин, или наоборот, застройщика Винцитора, проект Валары, история канале. Хоть лезь мой обзор а, значит, это примеры локации их проектов. И пока мы ждем более точные данные по новому старту, мы боимся пропустить, естественно, как и в прошлый раз. Поэтому пишите заранее, у кого есть интерес. И кто хочет взять квартиру по минимальной цене, с максимальной рассрочкой и с офигенным качеством, друзья, вот что такое застройщик Aura 24. Откуда у них такая стратегия? Они выходцы из бывших партнеров застройщика DanUb. Это крупная компания с огромным опытом работы. И вот собственник, учредитель. Вот эта компания Oro24 – это как раз тот человек, который был ответственен за маркетинг Danube. Вырос, открыл, открыл, основал свою компанию, он понимает, что нужно рынку. И в чем плюс? То, что здесь уже дизайн более интересный. Это уже никак в даню Там в основном такие индийские, азиатские мотивы. Ну, кстати, Danube тоже раскрутился. Коллаборация с Aston Martin, она так и подняла их на новый уровень. В общем, это та же школа, назовем так, застройщик из тех ребят. Так что компания быстро стартанула за счет этого. Вот в этом предыдущем проекте остались двухуровневые квартиры, как здесь их называют, дуплексы, ту а, бедрум По цене около 2 миллионов, находятся они вот в этой, в этой зоне под, кавю, под каворкингом, короче, знаете, вот здесь есть полэтажа, который выделен под зону каворкинга, и под ними вот эти дуплексы расположены. Вот Эти квартиры еще можно купить сейчас для тех, кто хочет для себя, для жизни брать более крупную площадь для семьи, но при этом уложиться в разумный бюджет и взять интересный проект. Не просто дом, где не будет ничего там или где будет просто бассейн для галочки, а где реально будет более насыщенное такое наполнение. Вот здесь есть брошюра, ну вот как ребята подошли к дизайну. В своем названии букву О, вот она, вот эти вот буквы О. Они обыграли как золотые кольца Интересный подход Ну вот, информация по проекту И нас интересует здесь, чем он будет наполнен Шикарное лобби с доступом на автомобили Прямо ко входу Веранда на внутреннем дворе Естественно, бассейн с кабанами С такими шезлонгами, погруженными в воду а, Комната бильярда Чесс-арена Неужели там кто-то будет реально играть в это друзья? А что еще? Внутри будет библиотека с переговорами, Которые вы можете забронировать для своего пользования а также, ну, естественно, health club, то есть тренажерный зал с зонами для занятия йогой. Также пати-холл, боулинг-ария, зал для игры в сквозь и, короче, и закрытый гольф. Все это вы уже где-то видели, скажете вы, но где вы видели все это вместе и по минимальной цене? Вот это вопрос. Так что, друзья, проект классный, интересный. Я снимал сторис, сейчас тоже про этот проект. Буду в Инстаграме выкладывать информацию о нем, как далее будет у нас анонс какой-то и какие-то уже конкретные данные вот по этому зачехленному и засекреченному новому старту пишите пишите мне заранее всем пока с вами был данил продубай